Всем привет! Сегодня хотел бы записать еще одно видео, показать, как можно вывести накопленные намайнинные средства из приложения Wild Cash. Вот, ранее этого я не делал. Вот переходим в приложение. Накоплено у меня... 2 миллиона монет вот э, на квизы я отвечать перестал наверное раз в неделю открываю вот с рефералки тоже падают какие-то небольшие процентики вот и на я э, нагрузить не успел То есть в тот день когда она появилась Ну тут появлялась э, информация, что можно заменить NFT. Но я не, не понял, что там нужно было сделать. Вот, отложил на потом. А, когда открыл потом, уже а, все NFT раздали. Вот, их было 15 тысяч штук. В общем, пропустил эту активность. Вот. И с, с недавних пор в обновлении а, появилась при майнинге Прохождение капчи. Э, для защиты от ботов. Вот. То есть нажимаешь Tab И появляется капча. ее нужно пройти там. Вот, и ответить еще на, на вопрос. На английском простой. Вот. Ну, переходим к кошельку. Вот столько у меня уже процент. Со стейкинга соль соль 400 в сумме а, я их каждый раз вкладываю в общую сумму вот сейчас вот за меньше чем за сутки у меня накапывала 144 монетки вот снимаем отсюда эти монетки и добавляем в общую сумму так а -а сегодня я хочу снять 1 миллион вот этих вот монет давайте будем разбираться делаем unstake и переходим сюда в детали нет не в детали переходим вот сюда swap and transfer вот я хочу половину из этого попробовать вывести. Давайте попробуем. Ждем 1 миллион. Так, что-то ничего не вводится. Так, давайте еще сюда вот вернемся. Read. Вот, вот, вот здесь сверху написано Exchange. Нажимаем Exchange и пишем миллион Вот Миллион Подтверждаем Все миллион мы перевели Вот сверху написано Underview Миллион Переходим в свап Трансфер И пишем здесь Так, опять ничего не пишется Что-то я не так делаю Здесь у нас остался миллион. Переходим сюда. Только здесь детали перейдем. Under review. Что значит under review? Сейчас посмотрим. Я, честно говоря по не особо на рассмотрении а, то есть нужно подождать получается нужно подождать нажмем пока паузу и после рассмотрения я вернусь к записи видео так, продолжаем видео. Примерно через 40 минут э, они рассмотрели, видимо, вот этот обмен. Я за это время э, ост остальную часть добавил в стейкинг. Вот, а здесь у меня появилось миллион вот этих UHGT. Вот, переходим в Swap Transfer. Так... Вот у меня тут на балансе 100, выбираем максимум. И за... Ой, 100, миллион. <смех> И вот за миллион они мне предлагают 2 BUSD, то есть 2 доллара. Вот, нажимаем swap. Я, если честно, ожидал, конечно, большего. Так. А, и вот я свапнул. И чё куда? Чё куда девалось? Монетки пропали, а BUSD? Не добавились. Ну-ка нажимаем вот with, with rough. А, вот 2 pusd сеть М -м, Binance Smart Binance Chain а -а -а. Адрес кошелька А, и комиссия еще будет Так, добавим адрес кошелька BUSD, переходим на биржу Binance Выбираем BUSD И Нажимаем фото. Вот сеть сеть Бина. Вот Бинвис Марчен 20 как первый адрес кошелька и вставляем сюда. Так. Тут у нас написано, пожалуйста, проверите адрес, Поддерживаем сетью Binance Smart Chain, так, еще раз проверю, Binance Smart Chain, он не пишет, какая именно сеть, 5 2, Вряд ли эфир, в общем, я думаю, что все правильно указал. Так, и отправляем код. Ждем код. Так, вот что-то сбрякало. А, верификационный код. копируем код и вставляем нажимаем так операция успешно операция успешно ага, и он опять пишет что на рассмотрении так и вот здесь вот внизу тоже много букв жалко, отсюда скопировать нельзя в переводчик ну в общем в общем рассмотрение в течение 24-48 часов производится рассмотрение перевода ну вот так вот такая вот небольшая сумма за миллион монет все, здесь все по нулям Так, а вот здесь два еще висит. Ну, видимо, то, что оно на рассмотрении. 2 BUSD висит. Так, и тут у меня появился холодный кошелек. Это, скорее всего, тот, который я указал. А, нет. Нет, это немножко другой кошелек. Ну, ладно. То есть появился еще один кошелек. BUSD который привязан вот к этому аккаунту. Так, ну, будем ждать опять рассмотрения. Больше на данный момент сделать ничего нельзя. Во Пока тогда нажму на паузу. И, и, и уже результаты перевода, как получу э, средства на кошелек Binance. продолжу видео. Так, продолжаем. Запись видеоролика. Анализ. Перевод произошел. Вот здесь все обнулилось. А вот мне пришло письмо. Что на Binance поступил а, на внесенный 1 доллар 85 Вот, в FBUSD Вот э, Произошло это почти в час, это ну, спустя примерно 10 часов где-то Ну, это не точно где-то 8-10 часов точно не скажу. Вот, произошел перевод, вот, тут все по нулям, то есть чего все хорошо. Здесь у нас уже накопилось 100 монеток, вот, ну, в общем, вывод монет работает вот потихонечку можно копить не абы какие деньги но так по чуть-чуть накапливать если э, воспринимать это как игру то вполне себе такой заработок вот но если вот эти вот выигрывать вот эти вот квизы тогда э, тогда гораздо это все быстрее будет проходить вот но я вот в последнее время квизы перестал ходить вот ну все закончим на этот видеоролик всем спасибо за просмотр надеюсь был полезен подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите вопросы пишите комментарии какие темы бы хотели слышать в новых видео. Всем спасибо и пока.